Всем привет, дорогие друзья! С вами Рэнди Влад, и в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу, как накачать здоровенную грудь больше, чем у твоей девушки. Поэтому, если ты хочешь достичь этого всего только в домашних условиях, то переходи на пол. И, друг, реально, это программа тренировок, вернее, три упражнения, которые прокачают твою грудь прямо сейчас, прямо на полу. Поэтому давайте посмотрим, какие упражнения я сегодня для вас приготовил, и давайте проверим ваши грудные на силу. Это не какая-то рандомная программа тренировок, где мы будем качать там пресс в программе для тренировок груди. Это реально программа тренировок, которая поможет вашим грудям начать расти. Главное, не забывай правильно питаться, и тогда результат наклонит прямо. Уже, блин, через неделю ты увидишь, как твои грудные начинают расти. И первое упражнение, которое я для вас приготовил, это узкие отжимания от пола. Узкие отжимания от пола прокачают вашу внутреннюю часть груди, и, блин, скорее всего... Это та часть, которая у тебя, именно даже у меня, меньше всего прокачена. Поэтому... Узкую часть груди нужно качать узкими отжиманиями. Выполняем это упражнение 4 подхода по 15 раз и просто кайфуем. Самое главное, не прогибаем попу. И если мы не можем сделать, к примеру, 15 раз, то делаем на максимум, к примеру, не 3 подхода. Первый подход 7, второй 8, это уже считается как один подход в моей программе тренировок. Поэтому в сумме у вас должно получиться 45 раз. Если мы уже сделаем 45 раз и не забьемся, ничего не устанем, то начинаем добавлять вес. И тогда будет просто нереальный результат. Второе упражнение, это имитация жима лежа. Если у тебя нет штанги, а скорее всего, если ты смотришь видео, как накачать грудные дома, у тебя штанги нету, ты ставишь две табуретки и начинаешь отжиматься на них. Между ними максимально низко опускаешься и максимально высоко поднимаешься. Груди в верхней точке сводишь, как бы, для того, чтобы создать имитацию, что это реально жим лежа. И если ты сможешь выполнить 4 подхода по 15 раз, а мне кажется, что с первого подхода ты его не выполнишь, но если все-таки выполнишь, начинай добавлять вес, Потому что это упражнение реально имитирует джимлёжа. если ты никогда не был в зале, начнешь делать это упражнение, и придешь в зал, то скорее всего ты удивишь своих друзей, потому что скажешь им, что никогда в жизни не жал, но и сделаешь такой офигенный результат, никогда в жизни блин не жал. Поэтому делай это упражнение вторым, ведь оно нереально сильно прокачает твои грудные. Итак, друзья, третье упражнение – это отжимание с ногами на возвышенности. Точно так же делаем 4 подхода по 15 повторений. Ноги пытаемся ставить на край, но если у вас нет такого расстояния, то ставим, как это делал я. Это упражнение может забивать плечи. Не делайте так, старайтесь работать только грудью, поэтому вырабатывайте такую технику, чтобы плечи у вас работали минимально. Ставьте руки пошире для этого, ну и просто выполняйте правильной технике. Также, друзья, если мы делаем 15 раз 4 подхода и не устаем, добавляем вес, чтобы мы хоть как-то, блин, забились. Итак, друзья, ну если вам понравился этот видеоролик про то, как накачать свои грудные мышцы, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм. С вами был Ушарен Влад. всем добра и всем пока!